сегодня 5 января всем добрый день с новым годом пчеловодов и с оставшимися январскими праздниками пока межсезонье пока на улице зима будем использовать такие вот небольшие общения для того чтобы как-то что-то уточнить вспомнить восстановить памяти и на упреждение подготовиться к следующему активному сезону. А подготавливаться нужно будет, потому что основной каприз аномалии вот последние годы это качели. И вот буквально вот осень, зашли в зиму, Новый год. Перед Новым годом зима так более-менее была и снежная, и морозная небольшая. Сейчас то снег, то дождь, вчера минус 8, с утра снег, к вечеру дождь, затем минус 8, с утра сегодня дождь, плюсовая температура. Чем это чревато? Слышу уже по, э, по Украине, не знаю, как там в других регионах и странах, но даже на абсолютно, ну так, относительно небольшой площади, в некоторых регионах у нас довольно таки дружные облеты чем это чаевато пчеловоды конечно же знают если матки в свободном и бьют тревогу но об этом поговорим на ЗЭЛО а в субботу так, более подробно о чем я хотел сегодня Так вкратце поразмышлять центр теплового клуба тема не нова Пчеловоды знают, в чем разница центр клуба, периферия, температурный режим, разница, вернее, температурного режима. Но новая, новая тема ⁇ изоляция маток. И вот теперь придется восполнить памяти и вот этот принцип. Что имеется в виду? Сила семьи 8-10 рамок и 4-5. Понятно, что при разной силе семьи будет, соответственно, и тепловой центр по размеру разный. Чем это чревато для зимовки? Если сильная семья, значит тепловой центр будет большой. Температура там плюс 30, ну так, по литературным данным. Где находится матка, пчелы в высокой активности, прогревается мед, они по его потребляют, кормят матку, и затем выходят на периферию. По мере удаления от центра к периферии температура постепенно уменьшается. И на периферии, то есть корка клуба, уже составляет плюс 8, плюс 10. В процессе зимовки снаружи, с корки клуба, пчелы засверливаются вовнутрь в тепловой центр, прогреваются, потребляют корма и затем выходят наружу. То есть такое хаотическое движение зимующего клуба. Снаружи, вовнутрь, прогрелись, потребили корма, и выходят снова наружу. Если клуб будет... То есть, ну, 4-5 рамок Сила Семьи. Если клуб будет небольшой, конечно же, тепловой центр будет меньше. Причем у этой силы семьи тепловой центр будет такой, как общий клуб у меньшей, у маленькой семьи. Варианты зимовки таких семей. Последние годы очень часто явление на пасеках. Значит, либо рисковать, если матки в изоляторах, для объединяем и зимуем две матки, пытаемся зимовать в общем клубе. Либо вариа вариант лежака, даже сейчас в Рутовской системе 10-рамочной, зимой 4 небольших отводка, небольших семейки через глухую перегородку. И в чем преимущество, я постоянно подчеркиваю этот момент, что матки могут быть как в свободном перемещении, так и в изолятор. Весной развитие автоматически в двухматочном режиме, об этом уже говорили. Ну либо зимовать в ППУ или же амшаники. То есть пчеловоды стараются, вот такие вот семейки, если остались, сохранить маток, поэтому пытаются рисковать, сохранять именно автономно. Старайтесь находить возможности такие более, более эффективные, более гарантированные. Ну и как это отразилось теперь на это тепловой клуб на изоляции маток. Если две, это до и лежак, понятно. Перекос клуба. Основная причина потери маток в зимующем клубе, произолированной матки, это перекос. Если расстав, человек оставил расширенное гнездо, то есть сформировал так семью, пересчете на общее количество меда, запас хороший, но рамок больше, чем сила семьи. Бывает даже в два раза. Конечно же, возможность клубу уйти в сторону восточная, более теплую, там либо последнее тепло туда его манит, либо магнитные поля Солнца самого. Есть такой каприз. Значит, уже вторая матка останется за тепловым центром. Почему я увязываю две темы? Это... Давно уже известная, но причина гибели вторых маток и даже одиночек маток бывает именно из-за расширенного гнезда. Клуб уходит в сторону и матка в изоляторе остается вот этой тепловой зоне плюс 10 градусов. Температура плюс 10 градусов это температура оцепенения пчел одиночек. И снижение до минимума восприятия пчелами феромон матки. Очень важно. Поэтому когда матка попадает в вот эту вот зону корки клуба и похолодалась, семья сжалась, то матка может не в состоянии будет просто потреблять корма. Даже если туда кормилицы и пройдут к ней доберутся в вот этом хаотическом движении, то матка может уже быть в таком состоянии кочинения, что она его просто этот корм не возьмет. Это причина гибели маток вот в изоляторах, если они попадают в эту зону. Или же может быть уплотнение клуба при похолодании. Это я показал перекос, причина. А может быть при маленьких изоляторах, вот, в принципе, Изолятор здесь не важно, какой будет какой формат изолятора. Маленький, междурамочный, грязной или же большой междурамочный марин Абсолютно не принципиально по конечному результату. Потому что любой формат изолятора имеет и плюсы и минусы. Я об этом постоянно напоминаю и подчеркиваю их. Никакого тут никакого пиара какой-то конкретной конструкции. То есть ну, формата. Если изолятор маленький, если маленький изолятор, врезную Миленина, пускай Михаил Иванович, простит меня, тут не, не, не критика идет, а просто помощь пчеловодам, чтобы были готовы к этому э, нюансу, который несет за собой гибель маток. Начинает клуб, начинается зимовка. Клуб внизу с вами ровался, все, захватывает, пока еще очертания клуба, захватывает, а, как правило, изолятор этот короткий, Миленина, врезают, врезают и посередине, рамка дадана, и посередине. Клуб хорошо захватывает, опять-таки, если он будет маленький, то это, это проблема. Осенью все нормально, матку захватывают центром клуба. Затем начинается поедание кормов и перемещение клуба, ну и похолодание. И вот при резких температурных вот этих вот колебаниях может клуб снова сжаться на пустые ячейки, и матка останется вот этой тоже корке клуба, низкой температуры, ну где-то плюс 10. Если, если погода, ну такая кратковременная будет по похолоданиям, то ничего страшного. Если же затянется надолго, на неделю и больше, матка тоже может погибнуть по причине вот этого, что я сказал. Просто не в состоянии даже брать кармани Тоже она может быть в таком... Ну, пчеловоды видят корку клуба, когда зимой открываешь улей, и они там еле-еле такие... Ну, в общем, очень снижена динамика. Поэтому стараться либо перемещать этот изолятор ближе к передней стенке, вот резной маленький миленинский, или же даже практикует вот такой полунаклонный вариант. И на изолятор хмары когда я перерезал его основной формат на две косынки, на два треугольника, с каких соображений? Вот эта задняя часть, часть? Пчеловоды всегда наблюдают, в конце зимовки задняя часть, нижняя, остается невостребована по кормам. Поэтому это мертвая зона абсолютно ненужная. И изолятор широкоформатный, он просто охлаждает, режет клуб пополам и охлаждает гнездо. Поэтому и пришел к этому варианту треугольника. Но широкоформатный, сразу, можете счесть это как э, пиар этого Изолятор. Вот именно широкоформатный изолятор и научит, как курс молодого бойца, научит пчеловода обращать внимание компактности, компактности. Семья за зиму средняя, 7-8 рамок Додана, поедает около 10 килограммов меда. Около 10. 4 рамки дадара вмещает 15 как минимум. Полномедных таких нормальных. Так что нет никакого смысла расширять побольше, делать эту медвежью услугу, а затем констатировать факты по осени, что, ну, как всегда, вы умное заднее число. В общем, понятно, причина гибели. Тут перекоса, здесь уплотнение при похолодании. То же самое, как размещать изолятор в Улье Украинском, узко-высокое, Тоже может быть беда, если изолятор от узко-высокий, ну такой же, что в миленинский, разместить пациенту тоже может. может в начале зимовки клуб или сила в семьи, небольшая или расширенное гнездо. Тоже клуб, конечно же, будет по объему меньше. И в том и в том случае. И матка может оказаться при длительном похолодании вот этой вот зоне. И вот, ну обидно, когда поедет. Тоже либо наклонный вариант, или же треугольник, если это Хмарин разрезан по диагонали, две косынки, значит его можно переворачивать вертикально. Ну, то есть э, Хмарин изолятор работает на всей системы ульев и могут быть модификации. То ли там из него четыре режут и две косынки, то есть разные такие композиции разные вариации по по размерам так ну в общем в принципе понятно все остается весь принцип вернее вся причина неудачной зимовки это не недосмотренная пчеловодом вот это вот формирование гнезда и по кормам и по расширенности гнезда расширенное гнездо оно даже чревато бывает и и без изолятора, без применения изолятора, а, при свободном перемещении маток. Почему? Потому что клуб уйдет куда-то в сторону, не матка. Не, не матка будет определять центр клуба, как пчеловоды вот и попались, кстати, вот на этих постулатах того столетия, когда утверждалось что матка является авторитетом центра клуба при формировании осенью а клуб уже формируется вокруг матки ну и изолятор поставили конечно же в центре 12 рамок додания полностью никто и мысли не допускал что клуб куда-то от матки уйдет ну, ничего подобного как оказалось матка в семье королева куда пошлют семья как сверхорганизм определяет там где ей будет максимально удобней комфортней создать микроклимат создать этот свой энергетический потенциал за зиму а матка уже идет туда в этот на все готово этим словом поэтому расширенное гнездо и очень часто когда формируется на полупустых, как правило самое желанное место для формирования зимующим клубом этой территории этого Экономически самого приемлемого Потому что пчела по природе очень экономичная То как, как правило на этих пустых ячейках Потому что именно пустые ячейки Самая теплая эта зона, самое место И вот на полупустых рамках сформировался Клуб в стороне на расширенном гнезде Поднимается вверх Съел что можно и доел остальное Даже до середины зимы бывает Проблема по кормам, и семьи нередко погибают. Справа еще на целую зимовку кормов, но они разбросаны по рамкам. Так что такая вот может быть беда. Ну и качели. Качели нас покатают, я чувствую, и в активном сезоне. В прошлом году мы попали на эту неприятность качелей при маток. Развитие было на месяц раньше, радовались развитию этому. Затем подошло время обгула маток, ну, а тут погода вспомнила о своих капризах. И попали, попало бы в маток вот эти вот качели по похолодания и корма, трудней были некачественные. Ну, мы об этом говорим и при желании еще обсудим. Так что зимуем. Всего доброго всем. Всех с Новым годом еще раз. Здоровья, успехов во всем, мира. Добра. Ну и на связи. Пишите в комментариях, какие темы желательно затронуть. Пока еще нас врасплох не застало. Блед. Активность. Должны встретить новый сезон во всеоружии. Всего доброго, до свидания.